Всем огромный привет! С вами Евгений Купсон. Я интернет-предприниматель со стажем более пяти лет. В основном сетевик. Сейчас я участник команды Business Change Pro под руководством Виктора Банделета. Но немножко предисловие. За пять лет в интернете я прошел, как говорят, Крым и Рым. Я был в нескольких компаниях. Где-то были удачи, где-то не очень. Я золотой директор, компании, золотой директор был в компании InWeb24. Я vip партнер и акционер компании alt AltClub. Я думаю, об этих двух компаниях все, кто занимается бизнесом на русскоязычном сегменте интернета, слышали. Кто-то через них прошел, кто-то о них читал. Я довольно успешно развивал свою команду в компании GNS. За эти пять лет я не одну тысячу долларов вложил в обучение. Я учился у таких известных на русскоязычном пространстве бизнес-тренировок, как Артем Нестеренко, Роман Остапов, Антон Остапов, Татьяна Андреева, Диана Евлаш. Я многому у них научился. Я научился копирайтингу, я научился имейл-маркетингу, я научился видеопродакшену. Я изучил project manager, я вел проекты, но где-то всегда мне не хватало, я залипал на одной простой вещи. Да, я много умею, да, я много могу и применяю, но я не могу создать команду, команду, которая работает. Моя первая линия худо-бедно еще работает, вторая уже сидит, третью я вообще не слышу. То есть они зашли в проекты, они что-то сделали и все, дальше движения нету. Где бы я ни искал построение команды, работа с командой, как все это делается, как все это происходит, ну не получалось. Вот именно до тех пор, пока я совершенно случайно в социальной сети ВКонтакте не встретил Виктора, не узнал о его команде Business Change Pro и компании Intel Family. Я не знаю, может быть я не прав, но думаю, что я прав. Прочитал много о них, посмотрев их не занятия, я понял, что да, вот здесь с этими людьми можно научиться строить команду, можно научиться строить бизнес, и с ними впереди большое будущее. И поэтому я с Виктором. Я надеюсь, что многие, кто послушает меня, кто поищет в интернете, что такое Intel Family, кто такой Виктор Бандарет? я думаю, вы присоединитесь ко мне. К моей команде или к команде Виктора. Всего хорошего. С вами был Евгений Юкубсон.